Сон приснился мне, сон приснился от тайны Солнце залегло, меня с луной оставив Как кусочки льда стали наши чувства Ты была со мной, а теперь так пусто как будто проклятие, как будто мосты За собою мы сошли Как будто с неба сорвала звезда Разлетелись с облака Мы с тобой, с тобою были так близки С тобою были как огни Мы с тобой только Как будто в океане снос, Как будто вопреки любви Мы с тобой развели мосты. Как обиду мне Позабыть не знаю, Как огонь любви Потушить сгорая. Ты пройдешь и заманишь снова За тобой пойду по следам родного И снова на небе зажжется звезда Засверкают облака И снова солнце светит нам путь Мы с тобой, только я и ты Утонуть, как будто в океане снов Как будто вопреки любви Мы с тобой развели мосты Проклятие, Как будто мосты за собою мы сожгли Как будто с неба сорвала звезда Разлетелись облака Мы с тобой, с тобою были так близки С тобою были как огни Мы с тобой, только я и ты Вопреки любви мы с тобой развели мосты